Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня посмотрел э, партию двух любителей. Они разыграли гамбит Кукуева, и мне удалось найти очень красивые варианты, которые э, я хочу с вами поделиться. Судите сами. cd 4 fg, 5 белые ставят тычок, dc 5 бой, бой, бой, бой. Черные временно жертвуют шашку в f 4 и нападают сразу же на две, cb 6 Разыгран дебют гамбит Кукуева. Белые правильно отдают, сд 6 остальное хуже. И теперь э, создается парадоксальная ситуация. То есть в гамбитных позициях мы всегда играем своим сильным правым флангом. То есть обычно мы играем левым флангом, а тут наоборот правым. Смотрите, hg3, b5, gf4, ab6, fg3, cb4, gh4, pc7, gf2, fe7. Вот до этого момента оба шашиста играли очень грамотно. Белые сыграли fe3. И черные здесь сыграли b3. Далее белые сыграли bc3. И здесь черные ошиблись. Правильно было меняться назад. gf6. Ну и постепенно черные достигают ничьей. У них, понятно, здесь позиция хуже. Но ничья еще возможна. В партии же черные ошиблись. Они сыграли e6. И, как ни странно, этот ход уже проигрывает. Белые э, сыграли в партии CD4, это тоже ошибка, а правильно надо было играть ED4. И здесь во всех вариантах у белых выигрыш. У черных есть два хода. Э, FG5 и DE7. Давайте рассмотрим оба. После DE7 белые проводят красивую комбинацию, которая впервые случилась в партии двух ленинградских шашистов, ветеранов, э, Дмитрия Коршунова и Евгения Тюнева. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые начинают и выигрывают ходом dc5. Теперь, в какую бы сторону черные не побили, мы все равно бьем именно на поле c3. Ну и далее черные бьют. Мы отдаем еще одну шашку. Затем пропускаем черных дамки. И эту дамку тут же ловим. Ну и белые здесь легко выигрывают. То есть, видите, шашка e1 держит шашку a 5 А дамка легко справляется с тремя шашками черных. Например, АБ4, ЕД2. B3, DC3, HG5, f 3 Ну и на любой ход уходим вверх и будем ходить по полям B8 и C7. То есть здесь у черных ничего нет. Второй вариант. Вместо хода D7 можно разменяться черным вот таким образом. Но здесь у белых также простой выигрыш. Мне однажды здесь вот этот простой выигрыш показал. Шашист из Одессы, Александр. Большое спасибо ему. Просто ставим дамку на b8, приходится отходить gh2. И играем скромно ef2. То есть видите, грозит э, размен fg3, поэтому черные обязаны поставить дамку. Ну и здесь просто играем d 5 ну и как бы черные не били, их дамка ловится. Например, может сюда пойти даже. Ну и белые легко побеждают. В партии же после хода ЕФ6 черные, белые ошиблись, сыграли СД4. И черные снова ошиблись, сыграли d 7 А вот в этой позиции оказывается уже черные могли победить. Смотрите. Переверну позицию, чтобы было интереснее. Смотрите. В этой позиции правильно было играть не d 7 а АБ4. И после этого хода у черных везде выигрыш. Смотрите. На ход а b2 мы проводим удар. То есть отдаем одну шашку, забираем две. Ну и в итоге остаемся с лишней шашкой. Здесь постепенно черные выигрывают. У белых нет шансов на ничего. На ход dc3 здесь тоже несложный выигрыш. Отдаем шашку bc5 и бьем на преддамочное поле. Надо идти. Тогда отдаем еще одну шашку и нападаем сзади. Ну и тут два хода: либо cd6 э, играть, либо cd4. После cd4 играем dc7. Грозим отдать одну шашку и побить две. Поэтому приходится играть fe5. Тогда меняемся же 6 назад. Ну и допустим на ход cd2 уже играем. Э, меняемся вот таким образом. Ну и на ход de3 еще раз меняемся dc5. Ой. Ну и легко побеждаем. Если же в этой позиции... Белые, допустим, отходили бы на поле D6. Тогда нападаем сзади. Видите, шашки очень уязвимы после нападения с тыла. Ну и после того, как белые закрываются, просто меняемся назад. Ну и белым может здесь смело сдаться. Э -э Рассмотрели ход а, b 2 и dc 3 После хода ЕФ2 черные проводят очень красивую комбинацию. Я, кстати, до этого... Момента не знал, не видел такой комбинации. Если кто знает, откуда она может быть известна в теории, напишите. Я лично ее не знал. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень красивый выигрыш уже за черных. Черные начинают ходом FG5. Отдаем одну шашку и затем делают очень неожиданный ход b 2 Такое даже в голову не придет, честно говоря. Ну и в какую бы сторону белые не били, у них проигрыш. То есть если они бьют 3 шашки, мы тогда отдаем еще одну шашку CD6 и красиво бьем, смотрите, 6 шашек соперника. Ну и здесь легко выигранный эндшпиль, тут проблем нет. Если же белые бьют 2 шашки в этой позиции, тогда играем CD6. Ну и снова, куда бы белые не побили, у них проиграно. Ну, понятно, так бить совсем плохо, неинтересно. Лучше уж побить так. Тут какие-то шансы хоть посопротивляться хотя бы есть. Тогда снова бьем уже 5 шашек. Мы ну, можно на поле b 8 побить. Ну, и после хода АБ6 играем АЖ5. То есть, видите, нельзя ловить дамку в петлю, так как черные отдают шашку и выигрывают одна на одну. Ход белых они проигрывают. Если же белые не ловят черных, допустим, играют b7, тогда и ведем шашку h8, ну и допустим, на ход cd2 строим колоночку g6. Ну и тут как бы черные, э, белые не играли, у них везде проиграно. То есть на ход ed4 уже можно просто пойти, допустим, на h2, ну и белым никогда не поставить дамку. А если белые играют, допустим, dc3, тогда уже здесь меняемся, gf4, ну и на ход cd4 играем fg3. Рано или поздно белым придется отдать шашку и поставить дамку. Ну, тогда просто эта дамка ловится и черные побеждают. Вот такой красивый выигрыш был у черных. И черные не нашли этот выигрыш. После хода cd4 и сыграли d7. Белые играют ab2. Здесь, друзья, снова у белых был выигрыш. Вот Череда ошибок просто вот непонятно на самом деле, то ли в шашки играли, то ли в поддавки. Сколько это уже? Пятая ошибка. Смотрите, у белых был выигрыш. Надо было сыграть dc 5 И снова, как бы черные не били, у них проигрыш. Похожая комбинация мы сегодня уже видели из партии э, Коршунов-Тюнев. То есть белые отдают, много шашек и много забирают и легко выигрывают. То есть после d7 снова выигрывал ход dc5. Белые снова ошиблись, сыграли аб2. Черные играют аб4. Белые напали bc3. Ну и после хода b5 белые играют e2. Здесь черные снова ошиблись. Они сыграли cb6 и в итоге проиграли. А правильно в этой позиции было играть ed6. Ну и еще здесь э, белым не так-то просто сделать ничего. Смотрите. То есть, вот видите, после хода CB6, э, напрашивающийся ход, на самом деле, даже я однажды проиграл вот, точно так же за черных, вот эту позицию. Напрашивающийся ход, но он проигрывает из-за неожиданной жертвы. ЕД6 и здесь спасение после FE5 у черных нет. Мы это рассмотрим чуть попозже. А правильно в этой позиции играть ЕД6. Ну и теперь у белых есть два варианта. Э, ну, Наиболее простая ничья сыграть f FG5. Приходится бить D на F4, побили на E7. Черные заходят в любке, и белым надо ставить дамку именно на поле F8. На D8 нельзя. Черные бьют, прорываются в дамке. И белым надо подрывать пункт H6 и меняться. И бить именно дамкой. Есть у черных еще большие шансы на выигрыш. Они продолжают давить. Играют FG3 и белым надо меняться. EF4. Черные нападают с поля H4 на шашку белых. И здесь э, парадоксальная ничья. То есть проигрывает напрашивающийся ход. Нападение дамкой, да, после размена черные просто нападают с поле f6. И белым остается только сдаться. Тут безнадежное окончание. А на самом деле, после нападения, здесь еще есть тяжелая ничья. Надо отдать шашку fg7 и напасть на шашку c7. Теперь, если черные отходят, белые еще раз нападают. Ну и тут еще не просто защититься. Черные продолжают давление. Играют на g3. И затем на b8. Ну понятно, на d4 нельзя нападать, просто черные закроются. Видите, ход белых. В итоге они здесь проигрывают. То есть, как бы они ни пошли, снова получаются проигранное окончание за белых. Но здесь еще есть ничья. Проще всего пойти на поле e3. Ну и здесь, видите, бесполезно играть дамкой. Проще всего пойти с шашкой f 5 Белые тогда уходят на поле a 6 И здесь есть два варианта. Если черная игра дамкой на поле 7, белых спасает комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться ничью, найти ничью за белых. Белая игра cb2. Ну и куда бы черные не побили, допустим, на поле e3. Тогда бьем до конца на c1. Ну, после всех разменов. Создается ничейное положение. Если же черные играют на поле d6. На c7 вообще проигрывает из-за этой комбинации. Тогда проводим уже несколько другую комбинацию. Тогда отдаем. Две... Э, сперва нападаем. Надо отходить. И вот здесь проводим комбинацию. cb2. И снова нападаем сзади. Бьем две дамки. Ну и куда бы черные не пошли. Допустим на e1. Занимаем большую дорогу. И партия заканчивается ничей. Вот такая непростая позиция, которую полезно запомнить. Она довольно-таки часто встречается в практической игре. Еще есть ничья после хода HG5. Но здесь она вообще сумасшедшая, чисто компьютерная. Покажу только ради прикола, что называется. Белые жертвуют шашку и нападают ходом DC5. Черные играют GF6. И здесь после всех разменов они остаются с лишней шашкой cd4 уже проигрывает, надо играть только e d4. Ну и на ход cb6 играть d5. Несмотря на лишнюю шашку, видите, силы черных разбросаны по флангам. То есть в центре у них шашек нет. И за счет этого белые могут достичь сумасшедшей ничьей. Смотрите, после hg7 белая игра cd4, и на dc7 d3. Черная игра g6, и здесь проигрывают все ходы, кроме одного хода, который вообще никогда не придет в голову. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых. Если вы ее найдете, ну вы просто гений. Здесь спасает только dc 5 Еще одна жертва. И несмотря на то, что белые без двух шашек, без двух Карл, черные победить не могут. Например, cb 6 Белые играют d5. Видите, у черных нет темпа. То есть, если играть hg5, <coughs> тогда после размена. Белые идут в дамки. Черные тоже идут в дамки. Ну и после постановки черными дамки. Белые играют EF4 и грозят разменять сразу же две шашки черных. Если черные закрываются дамкой, тогда белые все равно разменивают шашку h4. Ну и здесь создается ничейная позиция. Черные здесь победить не могут. Тут даже есть нич... Эээ... прикольная <соединяющая> ловушка за белых. Смотрите, в цетной может можно соперника подловить. После dc5 белая игра от e6. Ну допустим, черная игра от cd4. f7. Ну допустим, dc3. Пошли d8. Здесь как угодно можно отдать, можно так отдать. Можно так отдать. Как угодно ничья. Но если черные пойдут cb 2 здесь уже у белых выигрыш, друзья. Смотрите. Ставим дамку по большой дороге. Белые, э, черные закры... ставят дамку на поле А1. И вот здесь тоже можете поставить видео на паузу. Попытаться найти выигрыш за белых. Тоже довольно таки красиво. Выигрывает только ход Fe5, ну, видите, дамкой на H8 бесполезно было уходить, черные бы пожертвовали HG5 и там выигрыша нет. А вот здесь выигрыш, то есть грозит ход дамкой на H8, поэтому черным приходится играть HG5. Тогда белые ловят дамку черных и здесь есть два варианта. После хода gf 4 все сходится как по нотам. Смотрите, вплоть до последней шашки. Нападаем ab 8 надо жертвовать hg 3 И черные пытаются пройти в дамки. Белые жертвуют первый раз дамку. Черные играют АБ4. И мы снова ведем вторую дамку. Черные снова жертвуют шашку. И здесь надо пожертвовать уже вторую дамку. И видите, одна шашка белых побеждает. Как говорится, один в поле воин. Так, если в этой позиции э, черные играют АБ4, тогда здесь выигрывает ход дамкой на е 3 Ну и после хода bc3, а лучшего нет, бьем уже до конца. Ну и тут на ход cb2 просто зажимаем черных. Э, называется столбняк по большой дороге. Видите, противостояние дамок. Если же черные жертвуют шашку и играют АБ2, тогда здесь уже распутье прием. То есть на постановку дамки снова столбняк получился. Черным некуда ходить. А на постановку дамки на c1 здесь уже белые дамку черных ловят. Вот такой техничный выигрыш. Ну, повторяюсь, конечно, это ничья... О, э, обе ничьи довольно-таки сложные. В партии же черные ошиблись. Сыграли cb6. Повторяю, я тоже так в партии однажды ошибся. Этот ход уже как бы напрашивающийся, но проигрывает. И белые красиво жертвуют шашку. И играют ФЕ5. Черные играют АЖ5, лучшего нет. И белые играют fg 3 Приходится меняться. И бить вперед. Ну и белые играют gf 4 Ну и все, может сдаться тут черным. То есть на ход ФЕ5 э, белые могли просто победить вот таким образом. Ну и все, черным просто некуда прилично пойти. Надо сдаваться. Но белые почему-то побили в эту сторону. Партия еще продолжается. Белые провели комбинацию. И черные играют bc5. Здесь снова у белых был простой выигрыш. То есть можно было разменяться таким образом. Ну и после хода bc3 просто нападаем. Надо жертвовать шашку. И пытаться пройти в дамке. И снова жертвуем дамку с выигрышем. То есть тут снова простой выигрыш был. Белые зачем-то пошли на поле f6. Черные отдали шашку и разменялись в БЦ3. Ну и в этой позиции черные сдались. Но на самом деле здесь выигрыш не такой простой. Вот если не знаешь, как тут выигрывать, никогда не выиграешь, мне кажется. Особенно любители. Понятно, мастера выигрывают, скорее всего, но любителей нет. То есть после хода ЕД6 черные жертвуют шашку и прорываются в дамке. Бесполезно жертвовать дамку здесь. Черные успеют провести вторую э, шашку в дамке и партия закончится ничьей. Поэтому белым самим навести дамку. Черные ставят дамку на Е1. <coughs> ну и тут можно поставить дамку на b 8 можно даже на d 8 То есть видите, черные вроде бы жертвуют шашку и занимают большую дорогу, думают, что ну все, ничья. Но на самом деле здесь выигрыш. Белые жертвуют шашку и уже видите, зажимают дамку черных по косяку. Такой интересный прием тоже. Сегодня много приемов рассмотрим шашечных. <свят> ну, в принципе, можно... Так, прошу прощения, на b8 не надо. Так, удалить. То есть, грозит hg5, на b8 стоять нельзя. Ну, допустим, белые уводят дамку на 1 Тогда черные играют g 5 и здесь уже надо черным не дать провести вторую шашку в дамке. Допустим, cb8, gh4. Ну и кажется, что ничья. Как проводить шашку А3 в дамке? То есть черные, видите, грозят провести шашку h 4 при случае в дамке. Непонятно, как выигрывать. А на самом деле здесь простой выигрыш. Белые играют на А8. Ну и тут есть два варианта. Либо защищаться по косяку черным, либо по двойнику. Давайте рассмотрим оба. Если черные защищаются по косяку, тогда играем на d 4 Ну и видите, на Е1 уже нельзя из-за такого. Из-за такой ловли, ну, допустим, э, черные играют на d 2 Тогда белые красиво отдают большую дорогу, и видите, черным некуда ходить. То есть большую дорогу они не могут занять из-за так называемого трамплина, и белые выигрывают. То есть и черным приходится уходить, допустим, по тройнику, и белые свободно проводят. Третью шашку в дамке, строят боевую позицию и выигрывают. То, не знает, как строить боевые позиции, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Здесь легкий выигрыш. А видите, по косяку защищаться нельзя, потому что здесь тоже стоит ну, несложный ударчик. Можете э, сами самостоятельно попытаться найти его. Как здесь выигрывать? Белые отдают шашку. Ну и видите, на срединные поля бить нельзя из-за так называемого трамплина. То есть белые жертвуют еще дамку. И затем бьют шашку и дамку. Если же черные бьют до конца, тогда здесь уже, видите, черным мешает собственная шашка. И белые легко побеждают. Так, рассмотрели по косяку. То есть защищаться в этой позиции невозможно. Если же черные защищаются по двойнику, тогда смотрите, как побеждают белые. Ну, допустим, АБ4, ФЖ1, Б5. Допустим, ушли на А7. Ну и здесь вообще простейший выигрыш. Ставим дамку на поле Е5. И на любой ход, вообще абсолютно любой, куда бы черные не пошли, просто жертвуем шашку. а b 6 Ну и снова уже э, получается столбняк по двойнику. То есть видите, приходится жертвовать шашку. Допустим сюда. Ну просто зажали и выиграли. Вот такие интересные приемы удалось, комбинации удалось найти в партии двух любителей. Я себя, друзья, сегодня просто ощутил каким-то шахтером, который э, нашел настоящие э, алмазы в горе, огранил их и вот уже в виде бриллиантов вам, так сказать, э, показал. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно поддержите мое творчество, ставьте э, Лукаса, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, отвечу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.